Короче, я сейчас от босса пришел, он сказал, надо объявлений как можно больше на авито накидать. Штук 40. Ты че сегодня сколько уже я Да выложил? я уже этим, я с 8 утра пришел, я уже блядь 30 объявлений уже выложил. У меня фото, я вот не уже сужа. даже... А ты топишь вообще? Я только 25 еще сделал. А вот это у тебя фотка хорошая какая-то. Да вот. это из Испании, там знакомая отправляла, она там в апартаментах отдыхала. Надо на заглавную ставить сюда. Ну там я же... Я да, тебе да, отвечаю. Да, там пляж даже печально. Народ не разбирается в Сачах, какие у нас пляжи надо ставить. Так, ну это же палево. Скинь это еще мне их, пожалуйста, я тоже к себе размещу сейчас. Блин, ну хорош, чувак, ну это же, ну, реально... Сын, Слушай, народ стране? в стране не понимает вообще, какие у нас здесь пляжи. Самое главное, что они позвонят, а дальше уже будем разбираться. А потом что будем им говорить? Потом разберемся. Я тебе сейчас все научу. Давай ставь, а что по цене? Сколько ты ставишь? Ну, я хотя бы там 4,5 По поставим. какому сегменту сегодня долбишь? 4,5? Я думаю, что надо ставить 3,200, народу больше Ну позвонить. кто, ну кто еще за 3,200? Даже я не знаю. По ну, всей стране денег нет. Три двести цена, давай размещаем. Ну перекинь меня вот этих фоток тоже, пожалуйста, я сейчас тоже у себя это Ну Но мы сделаю. же потом в студии покажем на лысый горе 20 квадратов, а ничего. Потом... Сначала позвонят, потом разберемся. Я тебе сейчас все научу делать. Размещаем, короче, и начинаем рыбачить да, А это город Новокузнецк. И снова с вами Анатолий, который хочет себе выбрать квартиру в Сочи на Авито. 8 миллионов за студию рассказывают тоже красавчики сейчас я вот здесь на авито как раз все и найду что мне нужно объявлений полно они мне тут рассказывают по 8 миллионов за студию вот сейчас я как раз туда и позвоню сейчас посмотрим 8 миллионов за студии сейчас они начнут звонить самое главное не паниковать они должны промариноваться и клиент должен настояться так что ты не паникуй понял какой интересный номер как не паниковать, когда звонки прям реальные, понимаешь? Вот смотри, вот уже звоночек Это первый, подожди, клиент должен промариноваться. <звук> Бля, интересно, что им деньги не нужны, что ли? Да как, он же не будет звонить опять сейчас же по этому объявлению. Там все фейки наши. Ты так, 40 так, подал, я 40 30 подал, 30 ты 30 даже минут. не переживай за это. Сейчас они будут звонить И... не сыпь. Вот сейчас уже надо подожди. Подожди. На пятый, Ой, смотри, вот на, пятый, на пятый звонок отвечаем. Подожди, пока еще они... и Они еще не готовы. Ну, какой раз звоню? Трубки не берут. Хорошо, ладно. А тут еще много, сейчас найдем следующее объявление. Вот сейчас вот будет звонок. Подожди, это давай. только четвертый. Мы потом отработаем эту тему, я тебе сейчас все расскажу. Самое я главное, уже переживал. Закроем сделку, поедем в мамайкале, чтобы кайфань его. Кайф, а отвечаем отвечаем. Кайф, вообще. Три двести квартиры, три двести пятьдесят квадратов с ремонтом в центре, блин. Молодцы. Самый дорогой ресторан будет наш. Все, пятый звонок. Сейчас отвечаешь все, ему. Если он в городе, как то это? ты его вытаскиваешь на Если нет все варианты есть. Готовься. Да. Помню то, что ты Лев Тигр собственник. Давай. Все. Я собрался. Налю? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я по квартире звоню. Вот, за 3200. А, по квартире за 3200, угу. Ну, 50 метров. А, у вас там э, ремонт, я хороший увидел. Правильно? Ну да, который с дизайнерским ремонтом. Да, это моя квартира. Да просто срочно деньги не нужны, вот просто вот решил продать. Говорил, не позвонят. По, по ней просто много сейчас звонят, Фотки вот что показывают не Выставили, говорят, не позвонят. Вот, поэтому можете не успеть. А вы, кстати, откуда? Из Сочи или из другого города? Из Новокузнецка. А, из Новокузнецка. У меня, кстати, мама оттуда. Это очень... Мама из Новокузнецка. Да, оттуда. да, там, кстати, ремонт хороший. Да. Недавно делал. Вот, знал, думал, не буду продавать, но вот. Да, и, кстати, вид на песчаный Ой, пляж. Держу, да, да, на, на песчаный пляж. А какая окончательная цена? Ну, какая вот на вида такая и окончательная цена. У меня сейчас, кстати, еще парочка есть. Могу вам скинуть на WhatsApp вот фотографии, посмотрите. Там просто ремонт еще где-то был недоделан. Я его вот mm -hmm. сейчас сфотографировал. Ну, я сейчас еще посмотрю, что есть. А, но вы присылайте. Естественно, посмотрим, конечно смотрите, конечно, там на вид, можете другие объявления смотреть. Вся, попадет. Конечно, попадет. Да, я вам вышлю потом. Варианты на WhatsApp Да, на WhatsApp что? вам скину вариант. Ага. Да, до свидания, всего доброго. Хороший какой человек попался. Все есть. Вот, все есть. Так, еще объявлений-то, елки сколько чем а ты не говорил, не знаю, реально просто на да. Ну, слушай, Аката, ну а что Фотки потом? Фотки говорю, ну, не какие? Работает, ну, ну, а что ему сейчас отправлю, реально? У меня же нет больше 5 миллионов, так Сейчас мы ему фейков накидаем, самое да, главное. он и здесь прилетит, там уже дальше разберемся. Ну, а теперь, такой? теперь, что вот эти все четыре звонка, которые были, это, скорее всего, он же. За 8 они мне студию там показывали. <рых> Вон она, тысяча объявлений. До 4 миллионов вполне себе любую бери и переезжай. Мы сейчас берем его и перезваниваем. Да. Уже... Только голос надо поменять, голос чуть-чуть да. поменять. Угу. И пообщаемся. Давай, а. набирай. Так, а что ему буду говорить? Типа то, что это все. Теперь, короче, ты ему должен сказать, что все угу. это фонари. Что он попался вообще, что нет таких цен на Авито, что его просто разводят максимально везде. А, что там у нас? Еще-то есть. Ну-ка, ну-ка. Давай, набираем. Давай, давай, сейчас наберем. С другого телефона. Да Конечно, с другого. Но... Голос поменяй. Увереннее. Увереннее. Не знакомый. Алло. Да-да, добрый день. Вы звонили? Да много уже куда звонил, честно говоря, уже даже запутался. А, ну, наверное, по недвижимости звонили. Очень много куда звонил. Да. Тут вот сижу, что-то половина телефонов не отвечает. Да? Ага. Да вот даже нашел срочный вариант уже за 3200 с видом на море. Есть же, да? Вот, вот у меня есть вариант такой. Что? А, нашли срочный вариант за 3200 в центре Сочи, 50 квадратов. <смех> Наивный такой, а. Ну вы что? ну... <смех> нет же таких цен. Да. Но вы, похоже, просто на фейки нарвались. Ой, молодой человек, вы меня жизнь-то не учите. Не, не, ни, ни, ни на какого фейка я не нарывался. Да нет, я не учу вас жизни. Смотрите, в Сочи просто 90% объявлений они не настоящие. И сделано это для того, чтобы просто заполучить ваш контакт, а потом уже просто вам будут перезванивать и там, вытягивать навстречу любыми путями, там, способами. Да, да, именно так. Но а, мы работаем честно и никогда не обманываем никого. Говорим все как есть. У нас, кстати, множество предложений, мы уже 8 лет на рынке. У вас, кстати, какой бюджет? Ну, вот э, взял я за свою квартиру сейчас задаток на днях. Да. 4 миллиона имеется, 4 миллиона имеется. И хочу вот в центре Сочи... Ну, на двушку претендую. Ну вы что, в центре ниже 10 то у нас уже и давно ничего нет. Это за студию, однокомнатную квартиру. Да. И то там в старом фонде с каким-нибудь там бабушинским ремонтом. Там еще что-то надо будет вкладывать. Поэтому 4 миллиона, это отличный, кстати, первоначальный взнос по ипотеке. Точно, да. Не-не-не-не-не, да, вот, какая ипотека? Вы что, у меня 4 миллиона хочу в центре. Я вижу кучу объявлений, тут вот... Раз, два, три, четыре. Все в 4 миллиона я укладываюсь. Нет, ну смотрите, Анатолий, у меня есть множество реальных предложений. Если вы не хотите ипотеку, то от 5 миллионов рублей. У меня есть много предложений с видом на море, около моря, в пешей доступности, вся инфраструктура, там Ривьера, Новогинск. Что там еще рассказать? Центр Навагин. Ну все, в общем, рядом с центром, все в пешей доступности, буквально там 5-10-15 минут, вот везде можете добраться, рынки, вот эти, в общем, остановки, все рядом. Так. Да, но в Сочи, понимаете, рынок динамичный, и лучше будет, если вы сюда просто прилетите, и я вам все за два дня покажу, все реальные предложения, вот 5 миллионов. Если вы не хотите ипотеку, то мы вам подберем, не переживайте. Как Кстати, Анатолий, когда вам удобно было бы прилететь, в какое время? Ну. Надо с женой посоветоваться. А, с женой посоветоваться? Ну mm -hmm. не вопрос, можете посоветоваться с женой. Э -э я могу посоветоваться с вашей женой, не вопрос. Хорошо, давайте я вас встречу в аэропорту и покажу все лучшие предложения. Я думаю, что это будет самый лучший вариант. Подожди, подожди, подожди. Не торопи события куда-то вперед. Батьки, как говорится, пеку-то. А -а -а. Готов, готов. что это вылетает. У нас это неделя. Следующее. На следующей неделе в воскресенье смогу прилететь. Воскр... воскресенье, говорит. Нормально. Все, Анатолий, давайте. Вот, воскресенье точно. Да. Тачку намоем, сейчас поедем к нему, да. В общем, вас встретим в аэропорту, советуйте женой и давайте еще по WhatsApp. Сохраните мой номер, я вам еще пришлю. Сейчас фотки какие-то пришлем, короче. Фотки пришлем, да. Я вам фотки пришлю, да, еще раз убедитесь, что у нас реальное предложение. Авито больше не смотрите, даже закройте его и Циан тоже, Юлу, в общем все. Ну, все. Даже на Сберву, где-то Дом да? да везде. Да везде да везде, везде, фейки. везде одни фейки, а мы работаем честно. Да. Хорошо. Билет я тоже посмотрю, какие дешевые есть там на ближайшие выходные. И с вами свяжемся. Как хорошо, что вы попали в руки профессионалов и честных людей. Мы работаем для вас. До свидания. До свидания. До свидания. Это я просто в рекламе фразу какую-то слышал, просто решил так, так вот сказать. вообще. Слушай, сработала. вообще проба. Воскресенье прилетает, закрываем да. сделку. И идем в Мамайкале 20. на двоих. Все отлично. Блин, класс. Я же тебе говорил, что Слушай, звонят. Реально, просто уже 2022 год, и они все равно короче, сидят Будут звонить. Двоих. Вот, вот, все просто делается. Зашел на Авито, зашел на ЦА, выбрал квартиру. Вот, все, есть варианты. Ну все, короче, давай сейчас набиваем еще там, мне осталось 10 объявлений, Зай, надо сейчас еще пару фейков тоже выкинуть. Я тоже сейчас закину тогда да, все, все. Встречаем Анатолия. Встречаем Анатолия, все, Кульчевска. Слушай, а что показывать будем? Ряд Разберемся. Потом. Попозже, да? Да, у нас целая неделя впереди. Хотя, да? да. Все, давай, все, все, работаем дальше, работаем. Ну все, отлично. Вот, я же говорил, блогеры, блогеры, что их смотреть? Вот на авито все цены, вот они, все есть, все реальные квартиры. Все есть. Сейчас только, жена, где там жена? Пивка мне принеси. Пив... Чего ты сказал? Толя, а тебя не надоело на диване сидеть? Там уже диван в форме твоей пятой точки. Ты когда пойдешь и гараж разберешь? А? Так, э, жена, ну, ты, ты давай, сильно там не надо мне вот это начинать. Ты говорите я... за собой, когда уже смотришь? Погоди, погоди. Меня уже, я уже не могу, Толя. Дорогая. Чего? Я этого не люблю. Ты давай потише. Потише, я не люблю вот это вот, крики, все вот эти дела. Я тебе сразу говорю, собирай манаточки и едем в Сочи. Квартиру нашел, квартиру нашел, хорошую, отличную квартиру, посмотри. Нет, посмотри. Пивка там из холодильничка зацепи. Давай, давай, давай, давай. Че, ну пошевели вот эти, ну что, тебе вот это вот, кто вот это вот дал, вот эти вот длинные красивые ноги, что, ну, пошевели ногами. Ногами пошевели пивка. И закусочки, и закусочки. Да, налево. Что? уже что? Слушай, ну, ты понимаешь, я давно мечтаю о Сочи. Давно мечтаю о Сочи. У меня даже шапка Сочи, понимаешь? Шапка Сочи. У меня уже трусы Сочи. Все, Сочи. У меня в голове один Сочи, понимаешь? Я вот сидел, думал, думал, думал, как бы нам с тобой туда переехать. Смотрю вот этих блогеров. Понимаешь, жена, смотрю, а у них там все по 8, по 10. Ну где, ну такие деньги взять? И сколько на заводе работаю, елки-палки, ну ты чё? Вот ты не верила, ты не верил, а я тебе покажу. А я тебе покажу. А да, ты мне покажи, Толя. Давай. А ты вот. мне покажи. Сколько? Смотри, квартирка с ремонтом, 3200. Ты посмотри, с каким видом. Кусочек моря, кусочек моря. Песчаный пляж, центр города. Ой! Заживем! Заживем, дорогая! воскресенье. Ну, правда. Полетим. Что? Собирайся. Ну, правда, Да, купальчик свой складывай. Там уже небось, тепло. Mm -hmm. Не то, что у нас здесь заснежено и забудано на Давай, давай. Вот. И пивка там еще, кстати, зацепиком в колодечке. Пичупаку уже себе пик. Сварливая! Сварливая, старуха! Ну! Сейчас в Сочи привезу. Может, покладистый станет.